Я приветствую всех зрителей телеканала форума Свободной России. Сегодня в студии Данила Константинов, а в эфире у нас политик, писатель, поэт Алина Витухновская. Алина, здравствуй. Добрый день. Телеканал «Дождь» внесен в список иностранных агентов. Вместе с ним туда попали проект «Важные истории» и еще шесть журналистов. Что скажешь, о чем это свидетельство? Ну, это то, что я назвала оптимизированным террором которые мы наблюдаем в действии, это тоже для будущих учебников истории, как это работает. Вот мы наблюдаем о том, то, что большевистское в своей основе государство наконец дозрело до 100, за существование более 100 лет, дозрело до осознания того, что бессмысленен массированный и активный террор такого рода как построение гулагов и все прочее и перешел на софт-вариант то есть точечный террор и этот точечный террор касающийся агентов СМИ определенных публично-политически активных личностей судя по всему будет доведен до конца и мне кажется даже почти доведен до конца ну, естественно, что, что, что это правовой беспредел, да, такого быть не должно, но это то, что было предсказуемо, о чем надо было знать заранее, что было очевидно, уже в сотый раз скажу где-то плюс-минус при, после приезда Алексея Навального а в Россию началось вот то, что началось, и непонятно, почему кто-то думал, что его это не коснется. Софт, террор, оптимизированный террор. Эти определения могут ввести слушателя в заблуждение своей мягкостью. О чем все-таки именно речь идет? Так они не должны вводить в заблуждение мягкостью, они должны давать объективную, способствовать построению объективной картины. Все время кричали про ГУЛАГИ и 1937 год и сравнивали. Это, эти сравнения нерелевантны. Здесь нет и не будет расстрелов и такого террора, который был в 30-е годы. Но при этом этот террор можно сравнивать, да, но называть его надо по-другому. Это не сталинский террор, это путинский террор, это софт-насилие, потому что мы все, во всяком случае, европейские страны и отчасти Россия, живем еще, жили, жили последние полвека и живем в мире именно софт насилия. То есть насилие не масштабное? Небольшое, кровавое, да, какое то Масштабное насилие экономически невыгодно. Масштабного насилия не будет не потому, что тирания и диктатура добра, а потому что она целесообразна. Надеюсь, действует целесообразно своим экономическим интересам. А ты в одной из статей говорила о том, что дождь как бы, я даже не знаю, как это правильно определить, подставился, что ли? В том числе тем, что превратился в какую-то замкнутую корпоративную а, тусовочку. Что ты имеешь в виду? Какая связь между этим и признанием его инагентом? Ну, связь прямая. Что и существует, существовало и существует до сих пор. И в Советском Союзе, и в советской среде, и в постсоветской среде ряд групп, которые считают по какому-то недоразумению себя элитой в силу того, что у них налажены какие-то дружеские и коммерческие связи, которые позволяют им жить лучше, чем другим, и выкарабкиваться из каких-то ситуаций, из которых другие выкарабкиваться не могли. Это все могло существовать до тех пор, пока был какой-то горизонт возможностей, пока диктатура не стала настоящей диктатурой. Она ей стала где-то примерно там, год назад плюс-минус. Но поскольку люди живут инерциями и иллюзиями, они полагали, что с ними ничего не случится. Но это вот все, ну, все как пописанному, да? Но с ними при этом случилось. То есть они попали в мышеловку, политическую мышеловку. Ми мысль о том, что с ними ничего не случится, была своеобразной политической мышеловкой. И в нее прыгнули сначала Навальный, потом Милов, Соболь, ну и все остальные, в общем, по мелочи. Все это как бы было очень предсказуемо. Причем прыгнули и те, кто отсюда уехал недавно, а, так и те, кто... Попал попал в кутузку, так и те, кто кого признали иногентами. Это все ситуация, то есть когда вы понимаете, что в стране диктатура, но при этом полагаете, что с вами ничего не случится, это говорит о какой-то разорванности или шизофреничности восприятия, о не, ну, какой-то неадекватности, люди неадекватно себя оценивали. Как ты думаешь, эхо Москвы коснется чаши сия? Будут ли они внесены в список иностранных агентов или вовсе закрыты? Я не знаю, но я, кстати, допускаю, что вполне возможно, а почему бы и нет. В принципе, нет необходимости власть, власть демонстрирует нам то, что у нее нет необходимости в своих людях, в какой-либо среде, нелояльных даже ну, то есть, может, может быть, то есть есть там теория, что эхо Москвы, в общем-то, обслуживает власть, да, ну, теория, я, я этого не говорю, есть такая теория, Да, допустим, да, то есть мы говорим сейчас гипотетически, а, но поскольку там звучат вещи, которые, звучат вещи совершенно разные, там совершенно эклектичная, достаточно эклектичная политика, то почему бы власти не, не устранить и этот азис условный, условный, конечно, свободы слова, хотя ну, опять, практического смысла в этом ноль. Практического смысла в уничтожении СМИ в постинформационную эпоху нет, потому что информацию можно добыть откуда угодно, в принципе. Более того, информацию можно получать из дезинформации, достаточно просто обладать логическим мышлением и складывать 2GT2. То есть это все такие демонстративные вещи для внутреннего пользования, чтобы показать, и в том числе своим, что вот вы не будете нас слушаться, вас постигнет такая судьба. Наверное, такой смысл этих действий. Кстати говоря, ты заходила сегодня на сайт Дождя? Нет. Я заходил, и теперь, когда ты нажимаешь на любую из их новостей, тебя встречает вот это вот предупреждение, предусмотренное законом данный сюжет, распространяется иностранным агентам. И вот в этой связи у меня к тебе вопрос. Вспоминая о том, как быстро ФБК и штабы Навального согласились с тем, что они в экстремистской организации якобы и сам распустились, как быстро уехал проект-проект из России и другие подобные проекты, тебя не удивляет скорость? повиновения наших оппозиционных СМИ, структур, расследователей, журналистов и так далее. Мне тут очень сложно, я тут не буду говорить ничего радикального, просто потому что я полагаю, что люди перестраховываются, чтобы не подставлять своих работников. Это же все чревато, несоблюдение законов чревато для их людей. То есть с точки зрения работодателя, наверное, они делают правильно. С точки зрения политической это выглядит ну как ты говоришь да как что люди сдают свои позиции ну а как тут поступить им ну они же не революционеры они в общем-то условно развлекательный телеканал Но это же не суперполитканал это просто такая нишевая как бы нишевая тусовочная среда которая в общем-то ничего такого такого не говорила Давай вернемся к большой политике, если можно так назвать то, что происходит в России. Путин пообещал новые социальные выплаты в 2021 году по 15 тысяч военным и по 10 тысяч пенсионерам. Что вообще происходит? Зачем он это делает? Кормление рыбы, как я написал. Деньги. Вы деньги выдаете, нет, только показываем. Но это тоже, мне кажется, какой-то символический жест. Мне кажется, что они как будто бы намеренно подчёркивают свой цинизм. Потому что, что это такое 10 или 15 тысяч, что на них можно сделать? Ничего. То есть это вот трактуют как подачку людям перед выборами. Мне кажется, что это и на подачку не тянет, что это подкуп избирателя, да? Мне кажется, что это декларация своего отношения: есть мы богатые, а есть вы нищие, и вы будете довольствоваться вот такими вот суммами. Потому что, ну, если бы нужно, нужна была явка за эти деньги, ну предложили бы они нам по полмиллиона и так далее. Что такое, О, как, полмиллиона? А? Полмиллиона. Вот такое, да, ты обозначаешь предложение? Ну да, ну может кто-то бы встал, нет, вот я просто думаю, что в Москве за 5 или 10 тысяч пенсионеры напрягаться не станут. Я понимаю, что Москва живет не как все остальные, но в этом тоже надо отдавать отчет, что здесь живет большая часть, более политизированная часть граждан. И в Москве, как ни странно, мы же все ждали, что вот будет такой дикий экономический кризис. Нет, у людей есть запасы денег. Здесь все деньги. Но Они вот туда-сюда как бы крутятся и крутятся. И тут не испытывают таких проблем. Это своеобразная декларация. Или, или, может быть, они так далеки от народа и вообще не понимают, и действительно считают, что это деньги, но навряд ли. Мне кажется, что скорее это декларация. Ну, кстати говоря, председатель э, Комитета по социальному развитию Совета Федерации уже посчитал, сколько это будет всего. Это 500 миллиардов рублей. Они уже заявили, что эти деньги есть. И после выборов, после выборов, разумеется, когда будет сформирована Фракция Единой России, это требование Путина будет... Удовлетворено. Еще из а новостей большой политики. Получат, они превратятся, они же идет же инфляция, они обесценятся где-то в два или три раза. Не, ну это как-то как ни о чем. Мелко. Ага. Еще из новостей большой политики. Меркель призвала освободить Навального, вступилась в НКО из Германии. Как ты думаешь, вообще вот подобные, подобный глаз вопиющего в пустыне из Европы или Соединенных Штатов Америки хоть какое-то воздействие имеет на Путина и его окружение? Без экономического давления, без каких-то еще воздействий нет. Я думаю, что это был дипломатический ритуальный ход. Хотя я думала, что его не будет, но нет, она говорила с ним на эту тему, но тут все сложилось как раз год с отравления Навального, она приезжает и не говорить, наверное, об этом было бы совсем неприлично. Но мне кажется, что да, это был тоже ритуал, юридический ритуал, политический ритуал, дипломатический ритуал. Как ты вообще оцениваешь будущее Алексея Навального? Как думаешь, у него есть шансы выйти хотя бы Шанс там, через выйти. Год, через два? Шансы выжить и выйти у него есть. Через год, через два нет, сомневаюсь. Шансы выйти, наверное, не скоро но политических шансов у него я не вижу. Потому что мы сейчас с тобой на наших глазах в течение последнего года особенно наблюдаем то, как дискредитируют себя бессознательно. Иногда, кажется, они делают это специально. На наших глазах вся структура ВБК и все консенсусы, связанные с Навальным, и практически все, ну, за редким исключением люди, кто под него подписывался, то есть кто был вот аффилирован в эту структуру, они показывают свою политическую недееспособность. Соответственно, Навальный просто не будет популярен в тот момент, когда он освободится. Цитирую тебя. Из одного из своих постов. Итак, что у нас впереди? Провал умного голосования и сбор гневых яблок. Вопроса сразу два. Почему ты думаешь, что умное голосование ждет такой провал? И что такое гневые яблоки? Я имела в виду яблоко Явлинского. Это, кстати, а... не, не 10, недели две назад, не вспомнил точно, шла по парку. Там было так вот мрачно, тихо, безлюдно. И шла какая-то несчастная женщина лет 60 с печальным лицом приличного человека. Правильного вот такого, вот как если я представляю сторонников яблока. И как-то так скорбно на меня посмотрела. Я вообще никогда не разговариваю с людьми вот на улице, которые раздают какие-то бумажки. Она так скорбно на меня посмотрела, что я даже взяла эту бумажку за Шлосберга и ответила ей что нет спасибо я считаю что выборы бесперспективны. на данный момент ни в чем участвовать не стоит на что она мне стала говорить что в, в Псковской области у Шлосберга большие успехи это так натянут но это звучало как мы продаем вам гербалайк. какое мне ну как бы вот причем здесь псковская область я кивнула конечно. Она уже совсем была готова расплакаться, мне кажется, она уже со слезами в глазах на меня смотрела и сказала, что Шлосберг лучше, чем Евлинский. Ну, потому что, видимо, она уже... Что люди стали, видимо, к Евлинскому со скепсисом относиться, те, с кем она общается. Ну, в общем, мы распрощались, я пожелала ей успехов, но, видите, успехов нет, я так не знаю, слышала, что сегодня и Шлосберга не допустили до выборов. Да, да, как раз поступила информация, что Мосгорсуд подтвердил снятие Льва Швозберга с выборов в Государственную Думу. Ну ты ответила в части э, гнилых яблок, э, но не ответила в части умного голосования. Почему думаешь, что не получится? А, ну Хотя про голосование я говорила пятьдесят тысяч раз, я уже даже не знаю, что, -то, что тут нового-то сказать. Ну, не, нельзя голосовать, все партии являются филиалами «Единой России», поэтому непонятно, за что мы в результате голосуем. Выборы в любом случае, результаты их будут подтасованы, и проверить их у нас не будет возможности. Легитимация выборов, когда хотя о какой легитимации можно говорить, но участвовать в этом вот в этот раз, вот именно в этот раз. Еще раз повторю, что я далеко не всегда говорила, что не надо участвовать. Я Не, не всегда у меня была такая политика. Я, кстати, хочу Ответить там ряд каких-то все время возмущенных людей мне пишут, что я там кого-то отговариваю от политических действий, и таким образом там чуть ли не на накремали работу. Так лучше бы они смотрели мои там, эфиры или читали мои посты а, все последние годы и воспринимали их в контексте. Я говорю все, что я говорю, вот ну, такую, как можно сказать, негативистскую концепцию я излагаю только последний год. вот Когда началось то, что началось, да, сейчас нет смысла что-то делать но люди хотят увидеть какой-то просвет, но они хотят, чтобы кто-то дал им возможность, кто-то сформулировал за них. Во-первых, довольно опасная вещь, потому что сейчас, что не скажи, подпадет под какую-то статью вот в российской юрисдикции. Во-вторых, как мы уже убедились, делать они все равно ничего не будут. А тот маленький процент, который что-либо будет делать, не влияет на ситуацию. Поэтому я уже заранее тогда я уже предварю вопрос, что если меня спросят, что делать дальше, я бы хотела посоветовать людям просто лучше анализировать ситуацию, быть а, скептичней, а, а, быть а, циничней в хорошем смысле слова, а, не доверять всяким а, обещателям там, транзитов и революций, не доверять тем, кто очень активно созывает на какие-то действия а потом эти действия как бы проваливаются, и об этом благополучно забывают, то есть я бы посоветовала сейчас извлечь уроки из всего, что происходило не только последний год, а как минимум последние 10 лет, и не повторять этих ошибок. Они совершенно не обязательно что-то делать. В ситуации диктатуры вы очень сильно рискуете сейчас, что-либо делая, но я говорю о просто как бы частных гражданах, которые хотят... вот. Хотят, хотят сделать что-то хорошее. Я не знаю, что в данный момент нужно делать. Если касается вопроса выборов, эти выборы а, надо бойкотировать, а дальше надо действовать по ситуации. А в данный момент ситуация хаоса и неопределенности, построить какой-то план по пунктам просто невозможно и опасно. Ну, кстати говоря, в определенной части события уже подтверждают твои выводы, вот в частности, история со слитой а, или не слитой, а частично придуманной базой а, сторонников Алексея Навального и умного голосования. Я так и не понял до конца, что там случилось, потому что я перестал следить внимательно за этими событиями, но вот отфиксировал такую новость, что полиция ходила якобы по этой базе и приходила к людям и допрашивала их. Причем я даже знаю лично людей, которые, которым приходила полиция. Поэтому да, оказалось, что даже зарегистрироваться на сайте умного голосования это уже небезопасно. Так, так ведь это же было понятно со первой базы. Я тоже уже запуталась, что, что зачем, когда происходило. Но вот сначала-то сливалась база другая, кто шел на митинг по Навальному, да? Волковская. Сначала эта база была слета. вроде бы надо было сделать какие-то выводы, нет, зарегистрировались здесь. Вот это говорит не только о отсутствии тактики и стратегии у людей, но и о элементарном какого-то да, логического мышления и чувства инстинкта там самосохранения, плюс полностью у людей отсутствует то, что называется там фактор внезапности и неожиданности. Например, сидят вот, активные политические де деятели, условные, но не революционеры, но в кавычках «революционеры», и пишут посты, спрашивают своих подписчиков, уезжаете из России или нет. Но это как-то выглядит так, что как там, если бы Ленин э, позвонил в Зимний дворец накануне штурма и спросил там, как вы там, готовы, готовы или нет. Зачем-то транслировать все в прямой эфир? Зачем показывать свою неуверенность? Зачем... Э, да, по таким постам можно плюс-минус сделать вывод, что человек будет делать завтра. Зачем вы даете вообще эту информацию? Как можно заниматься какой-либо серьезной деятельностью, если вы сидите фактически в логово врага и рассказываете ему о своих душевных метаниях, о своих планах на понедельник, вторник и среду, куда вы завтра поедете? ну У меня нет слов. А что надо писать сейчас, Аленка? Нет, писать-то можно все, что угодно, но совершенно а, это просто безграмотно показывать свою неуверенность или делиться своими планами. И надо запомнить, что в общем-то в России у вас у нас у всех друзей-то особо нет. То есть у кого вы спрашиваете? Вы спрашиваете у спецслужбистов, которые вас читают, у случайных читателей, которым нет до вас дела. Те, кто выезжают и что-то как-то устраивают свою судьбу, они устраивают в первую очередь судьбу у себя и своих семей, собственно. Ну ни к чему такие посты, а что следует писать пусть каждый решает сам, но то, что касается частной жизни и планов, планы своих вперед, излагать совершенно неправильно. Есть еще два события, о которых я не могу тебя не спросить, потому что это события, самые громкие события прошлой недели. Это победа Талибана в Афганистане и годовщина ГКЧП. Насчет ГКЧП я видел, что ты писала, что в воспоминаниях об этих событиях и в анализе этих событиях есть что-то палеонтологическое, но мы еще вернемся к этому. А вот как ты можешь охарактеризовать то, что произошло в Афганистане? Пластмассовый мир проиграл. Ну да, к сожалению, что Америка лишается своего статуса мирового полицейского, и это плохо для всех и невыгодно нам, это выгодно нынешней российской власти, но тоже очень условно выгодно, что с одной стороны, что может Россия, она может э, использовать режим талибов там как... Э, э, против США, да, она может использовать поток беженцев для давления на Европу, но дальше-то, если они испортят отношения и с ними, то это будет угрожать нашим же границам, и все, и у нас начнутся проблемы, и причем не у нас, у Путина начнутся проблемы в первую очередь. То есть это, ну, разбудили, в общем-то, зверя. но реально получается, что мир на наших глазах дичает, с одной стороны, вот эти все левацкие настроения и создание там, новых пролетариев в Америке, но ну, Америке как бы деградировать сложно, она действительно слишком хорошо живет, чтобы раз и свалиться в какой-то ад, она там подергается как-то и придет в себя. А вот что касается России и ее рубежей, здесь да, может случиться все что угодно. И все-таки ГКЧП. Я понимаю, что интерес этот палеонтологический, но ты можешь определить свое отношение к тем событиям, что тогда произошло, и почему так получилось впоследствии? Почему получилось как? Ну, во-первых, я тут на То, стороне... То, что мы Ельца. видим вокруг. Во-первых, я на стороне Ельцина, во-вторых, я прекрасно понимаю, к чему ты ведешь. Но здесь и содержится как бы основная ошибка. Сказать, что если бы они победили допустим, ГКЧПисты, и все пошло бы каким-то иным путем. Это, нет, нет, кажется, мне просто интересно твое мнение было. Это какие-то совершенно фантастические разговоры. Я вообще не вижу прямой связи между тем, что происходило тогда и происходит сейчас. Я не, не готова делать такие выводы, что это каким-то образом связано. Я, более того, я не готова говорить о том, что Ельцин передал власть Путину как считаешь я считаю что он передал ее под давлением и уже как бы не сильно зависел сам от себя и все равно мне и период ельцинского правления как бы ближе а с другой стороны вот просто глядя на тебя как ты рассуждаешь я и понимаю что это неправильно я в общем то тоже не хочу так рассуждать не может быть какой-либо политической объективности в таких вопросах мы все эти истории отыгрываем от себя, от, от своего опыта или опыта своего отца. Я от того, что ельцинские времена меня просто по каким-то причинам больше устояли. Я не могу быть стопроцентно объективной. Здесь не каждый выбирает концепцию истории из какого-то вот с какого-то своего момента, исходя из собственных личных обстоятельств. Здесь даже нет нужды о чем-либо спорить и кому-либо что-то доказывать. Мне с этой точки зрения действительно неинтересны уже эти разговоры о ГКЧП. Они устаревают просто на наших глазах. Вот э, же политически все каналы и люди хотят быть интересными молодежи, но ГКЧП молодежь точно неинтересны. Ему сложно представить вообще, что это такое было. Но все это... Этап. Но это все равно, что понимаешь, с чего мы начнем представление о несправедливости в России, да, там, с большевистской революцией, ну да, наверное, было бы красиво рассуждать с моей точки зрения, вот оказывается, моей там баб, прабабушки был какой, была какая-то собственная ложа в Большом театре и чуть ли не какой-то собственный дворец, вот верните мне это все. И можно и выстраивать историческую концепцию истории России» исходя из собственных там желаний, но это же неправильно, это совершенно не объективно, потому что все все время меняется, и более того, теперь мы вообще живем в глобальном мире, вообще неправильно все суживать, что, да, мне, кстати, это очень не нравится, что все-все время суживают до формата России. Она и так скупожилась, как шагреневая кожа, ее вообще в мире фактически не существует. Она номинально существует, как вот вот есть Путин, он с кем-то что-то ведет какие-то переговоры, отсюда идут какие-то денежки. Ну, я уже, я уже говорила, ментально России фактически не существует. А мы только усугубляем этот процесс, говоря исключительно о внутрироссийских проблемах, которые на Западе уже никому не интересны. И это все ну, не имеет того, того значения, которое здесь этому придают. Тут стоит уже говорить о, о сегодняшнем моменте и что делать дальше. В общем-то бесполезно рефлексировать о прошлом. То есть нет разговором о прошлом, да? Да нет, почему нет? Я просто говорю, что, что упор на этом сделан неадекватный. Не говорить можно о чем угодно, но говорить только об этом бессмысленно. Спасибо большое. С вами были Алина Витухновская и Константинов на канале форума Свободной России. Оставайтесь с нами и всего доброго.